Это будет 10% в зависимости от того, какого наполнения сейчас ваши ушли. С этой точки зрения, сама работает, работает, работает, и она работает. И чем выглядеть проще, и чем меньше можно будет в чем меньше можно будет. мир покорить его там, потому что это как раз тот случай, когда обычные мирские методики не работают. Там в мире надо быть самым умным, самым красивым, самым грамотным, самым там, сильным, талантливым, активным, чтобы что-то добиться. Там, там, наоборот. это многим не понравится, к сожалению. Но это единственная работа метода в данной ситуации. Ты прав, Саша. Саша, ты прав. ты надеюсь, прав, не каждый из нас пройдет своей Скажи хоть что-нибудь после... про канал русский. У тебя партнер канал говорил. Ну ладно. Помоги мне. Для своей пользы. Для пользы своих близких. И для своей пользы, и для пользы своих близких. Вот так вот, ребят. Проиграл я спор и вынужден был лечь палич. Вот так.